Добрый день. Меня зовут Никитин Николай Владимирович. Я обратился в фирму Землечист, чтобы сделать газон. Все было блестяще организовано, приехали вовремя, все сделали, все за собой убрали. Значит, если где чего оставалось, все, значит, было поле зачищено. И... поэтому я благодарен, во-первых, руководству фирмы Землечист, во-вторых, я Особенно благодарен прорабу фирмы Степанову Сергею Владимировичу. Спасибо вам большое, и я думаю, что я еще раз к вам обращусь, когда у меня уже станет задача благоустройства следующей части моего участка.